Сегодня солнечная погода, запись ведется в 2.7K, 60FPS, режим SuperView и стабилизация гиперсмут 3.0 максимальная. Запись ведется с одной руки. сейчас в парке красота! Солнечную погоду всегда здорово гулять. Приятно солнышко немножко согревает, даже если ветерочек есть, все равно приятненько. Вот так вот. Сейчас пойдем в по Кормушки есть, о, птичка вылетела. Кормушки, вон есть, семечки. Стабилизация четкая, все хорошо, ничего не дергается. Кстати, кроме максимальной стабилизации, я другие особо не испытывал. Там есть два еще типа. Обычная какая-то стабилизация легенькая, какая-то средняя стабилизация. Вот максимальное повышение, она такая прям вообще серьезно, Прям как будто бы на трехосевом стабилизаторе держится. Ну, режется картинка, конечно, сильно. То есть вот если Full HD снимаешь, там прям кропается значительная часть. А так вот идешь, все равно видно вот эти вот прыжки легкие туда-сюда. Пойдем, кружочек лафоль сделаем еще, пройдемся. Сейчас заодно посмотрю, как аккумулятор отбавляется. Записывал, было 70%. Сейчас 65 процентов, Ну когда я первый раз еще, первый видеозапись сделал, минут 10 уже где -то. камера работает, ну нормально, как многие раньше жаловались, семерки уже к этому моменту издыхали, то есть в 15 градусов мороза они уже садились быстро что-то там с аккумуляторами какая-то ерунда была здесь вроде такого косяка нет но есть косяк со звуком это периодически ну вылезает какое то щелканье они что-то так и не исправили этими прошивками не знаю может внутри аппаратная конечно какая-то фигня но мне особо конечно звук ну и надо бывает конечно нужен не всегда нужен но по большей части не нужно. Заказал себе чехольчик с Алиэкспресса, такой силиконовый. Сейчас с ним хожу, удобнее стало. И уже знаю, что если не дай бог камера упадет, то защита есть хотя, хотя бы какая-то небольшая. И стеклышки с этим чехлом пришли. Стекло на экрана, на передний, на задний. И на объектив тоже. Вот я сейчас заодно посмотрю. Искажений никаких она не дает. Сейчас уже 63%. 62%. ветер дует я не помню аудио я авто включена у меня или нет режим или стерео если стерео включаешь то значит это шумоподавление отключается загоняй ну вот так отбавляет 61 уже процент вот так вот если на солнце снимать вот, кстати я глазами ослеплен а так вот через экранчик вижу что вроде ничего все хорошо картинка неплохая вот, кто-то идет на пробе наша вон там прорубь наш находится там мы купаемся ладно 6 минут уже наснимал 627 хватит 2 6.30.